Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Бил из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например... Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфе, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и мы продолжаем проходить мафию. В прошлый раз мы остановились на том, что разбили тачки парней Морелло, в общем, насолили этим парням жестко, и главное то, что они даже узнать толком не успели, кто это был. Сегодня у нас новое задание, все так же на проверку, почему-то еще одно, вроде как мистер Дон Сальери уже э, проверил, на что мы способны. Однако его канцельери Фрэнк не очень-то нам доверяет. Ну, я думаю, работа сегодня у нас будет несложная, но об этом чуть позже. Сейчас нам надо поговорить с оружейником Винченсо и взять у Ральфи машину. Я вам про вот этих двух парней еще не рассказывал, но вы не волнуйтесь, я не забыл об этом, просто жду нужный момент. А вот тут у нас и живет Винченцо. Привет, Винченсо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Отлично, нам дали револьвер. Вау, вау, классно. Правда, я не думаю, что я хотел бы его использовать, но все-таки, когда пушка в кармане, так спокойнее, ведь правда? Но приятно, что нам теперь даже доверяют оружие. Ладно, спасибо, Винченцев. Теперь бежим к Ральфу за машиной. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа. Нужны колеса. А, да. -то. Томми, у меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил делает почти 6, 60 миль в час. Ну давай, показывай свою крошку. Ральфа всегда можно найти, собственно, вот тут. Он механик, так что в основном всегда копается в машинах. Не забывайте заходить к Ральфу каждую миссию. Он обучает вас взламывать замки от машин. Ничего особенного, но можно. Открыть ее легко. В возьми эту штучку и воткни вот сюда. С слегка по поверни, когда щелкнет открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Роль. Ну, если это просто как два пальца, то даже я это смогу сделать. Интересно, а вот сейчас, в наше современное время, так можно взломать замок? Хотя проще, по-моему, разбить стекло, конечно, да? Не, вы не пробуйте так делать, это просто риторический вопрос. А то я знаю, как вы иногда буквально все воспринимаете. Я же просил вас не собирать коктейль молотова в прошлой миссии. Какого ежика мне звонили чьи-то родители и говорили, что вот, мол, я попросил их сына собрать эту адскую смесь. Не надо этого делать. В конце концов, вы чё? Купить же дешевле в интернете. Вы чё? Так, хорошо, теперь можно ехать выполнять наше задание. Оружие мы взяли, Поле и Сэм с нами, все, отлично. Сегодня у нас довольно простое задание, нужно собрать деньги за крышу. Бизнес Дона Сальери построен не на том, чтобы убивать людей, просто так грабить, угрожать им, то есть не на жестокости и насилие, как мне кажется построен бизнес Морелло, а на самом деле наоборот. Дон Сальери готов предоставить услуги любому, кто попросит. Но, конечно, не бесплатно, зато Дон Сальери может гарантировать защиту, и это очень хорошо для тех, кто держит свой бизнес. Они, по крайней мере, платят не зря. Вот, например, месяц назад Поли и Сэм решили проблему с насилием в одном ресторанчике, и теперь владелец ресторана уверен на 100%, что больше такого никогда не повторится. То есть, Дон Сальери может предоставить услуги, которые не может предоставить полиция, вот за это нам и платят. Это хороший бизнес, никаких принуждений чего-то подобного, Все очень честно. Правда, наверное, не совсем законно. Ну, ребят, это просто бизнес, главное, что никому он не вредит, а наоборот даже помогает. В общем, не пыльная работа. На сегодня нам нужно объехать три места, и первое из них это какой-то бар или ресторан на центральном острове, ну можно сказать в центре города, это вот он и есть. Наша задача простая, быстро и бодро доставить парней в нужное место. Напомню, их на сегодня три, в принципе, очень даже все просто, из машин даже не требуется выходить, все делает Поли и Сэм. Не понимаю я, конечно, чем это задание может нас проверить на верность. по сути, ничего толком-то мы и не делаем. Вот то, что мы делали вчера, это да, сегодня странно как-то это все. Не понимаю, почему канцельер Донас Сальери Фрэнк не доверяет нам, это же он настоял на том, чтобы мы сегодня были вместе с Поли и Сэмом. Канцельерия, ребят, это что-то вроде юриста, дипломата, в общем, это тот, кто решает дела путем переговоров, мирно, без какого-то шума, путем убеждения. Вот если вы смотрели фильм «Крестный отец», то там тоже есть канцельерия у семьи, не помню только, как, как его зовут, но это не важно. В общем, это реально такие уверенные мужики, у которых очень хорошо поставлена речь. Вы обязательно посмотрите фильм «Крестный отец», чтобы как-то, ну, увидеть, представить, какого характера бывает канцельерия в мафии. Это не просто мужик с кейсом, в руках которого можно легко ограбить или даже убить, нет, это личность с характером. Фильм посмотрите, поймете, о чем я говорил. Вот Фрэнк примерно такой же пример. Он же еще и правая рука мистера Дона Сальери, он его лучший друг, так что спорить с ним не вижу смысла. Наверное, если Фрэнк нам не доверяет, то на это и есть причины. Ну ладно, раз уж выбрались уже, что ж, выполним задание? Почему бы и нет? Как только вы соберете дань с ресторанчика на Центральном острове, следующее место, куда вас ведет задание, это тихий, спокойный район Хобакин. Ну ребят, вы точно должны знать, где он находится. Помните, когда мы работали таксистом, мы уже приезжали сюда? Поверить не могу, что даже прямо на это же место, бар Помпей. Мы сюда еще отвозили того стильного мужика, который собрался на свидание, помните? И отсюда мы еще взяли того старика вредного, который орал «Можно чуть-чуть помедленнее?» Вспомнили? Ну вот. Я и не знал даже, что этот бар платит за защиту Дону Сальерия. Нет, мест много, конечно, кто платит, но бар Помпей меня удивил, если честно. Ну, с этим местом тоже проблем не было, поле даже выбежало намного быстрее, чем с ресторанчика. Так, теперь мы едем в третье место, это Мотель Кларк, он находится за городом, довольно далековато отсюда. Ну, ладно, прокатимся, чего уж более. Я вообще, ребят, очень люблю покатушки за городом, это, знаете, можно сравнить вот те, кто живут в Алмате, да, это мой город в Казахстане. И вот, когда вы едете на Копчегай, да, открывайте окна, машина едет быстро, ветер, природа, поля, это, блин, классно, не сравнить ни с чем. Да вот даже вы, ребят, если вы едете куда-нибудь, ну, ну, на озеро, да, какое-нибудь, едете по пересеченной местности, как-то все так неизведано, ну, вот что-то такое, не могу я передать вам словами, что я хочу сказать, но надеюсь, вы поняли. Да я вам сейчас примерно и покажу, что я имел в виду, выйдем за город, там хорошо, можно погонять чуть-чуть, полиция за городом очень редко ездит, в общем, сейчас создадим все условия. Вот хибара какая-то заброшенная, тоже иногда смотришь в окно, постоянно можно увидеть какие-то заброшенные дома и сразу представляешь, там точно духи, я уверен. Знаю, это как-то по-детски, но так интереснее жить с воображением. Ну, знаете, уж получше, чем ходить с серьезной рожей, воображая, что ты взрослый человек, учитывая, что тебе всего 10 лет. Ну, вот примерно что-то такое. Длинная прямая дорога, поля вот такие. Прикольно это все выглядит. Я думаю, не только я чувствую себя как-то свободно, находясь в такой местности. Это реально круто. Кстати, мы почти приехали к мотелю Кларка. Как я и говорил, находится он довольно далековато, но ничего, прокатились, тоже не вредно. Мистер Дон Сальери, кстати, говорил, что у этого мотеля какие-то проблемы с оплатой, они уже не платили второй месяц. Интересно, что там такое происходит? Подожди нас здесь, Том, мы скоро будем. Ладно. Пошли. Балютки. Том, меня подстрелили Больно Боже мой, больно Передай Сальери, что теперь это наше место Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья Вытащи Сэма Не хотят выбить из него информацию, вытащи его оттуда Тебя надо отвезти к врачу Это подождет, достань Сэма Пыльная работа, мать ее. Вот теперь понятно, почему этот отель не платил уже второй месяц, забирая свои слова насчет того, что Винченце зря дал нам оружие. Господи, бедный Сэм, надо вытаскивать его оттуда. А, там собака, ребята, там собака. Осторожней, бульдоб, бойцовский. Какого хрена он не привязан? Фух, слава богу, успели запрыгнуть. Вроде так мы и попадем внутрь на второй этаж. Через парадный ход мы вряд ли бы все равно зашли, так что нормально. Ну что ж, надо теперь быть поосторожнее. Я даже не знаю, сколько там этих ребят надо быть на чеку. Ну вот наш первый труп. Добро пожаловать, вы только что прошли крещение. А я так и знал, что бандит был в туалете. Например, если бы я был бандитом, я тоже бы сидел в туалете. Почему бы и нет, да? Так, а вот этого я не ожидал. О, ребят, здесь Томпсон! Томпсон это отличный автомат, это просто произведение искусства, настоящее оружие настоящего гангстера. Наверное, это и есть самое лучшее оружие в игре, например, мне оно очень нравится. Оно скорострельное, точное и смертоносное, точно говорят же, дьявольская машина для убийств. Вот эти парни готовы это подтвердить, так, парни? Ой, похоже, они мертвы. Ну ладно, я уверена, они были согласны со мной. Вот тут, ребят, справа и прямо по коридору есть дверь. В нее можно зайти, и в уборной можно найти аптечку. Если кому надо, обязательно возьмите ее. Ну, мне она, в принципе, не нужна, так что не будем терять время, спускаемся ниже по лестнице на первый этаж, как-то там все тихо и спокойно так. Ой, нет-нет-нет-нет, неспокойно. Там есть минимум еще один парень. Потихоньку снимаем его. Так. И второго. Черт, а где Сэм? Куда они его дели? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо! У этого парня тоже Томпсон. Черт, мой, почти пустой. Так, как бы его оттуда... Слушайте, вот он сидит над барной стойкой, да, алкоголь же горит вроде? Вроде должен, потому что я обратил внимание, что там висит лампа, ну, как раньше, помните, огонь горит в ней. Вот что, если разбить пару бутылок и отстрелить лампу? Да, ребят, все вышло, бедняга, бедный. Теперь я знаю, что значит выражение «сгореть на работе». Так, лучше к нему не подходить. Блин, осторожней. Надо найти Сэма. Где он, черт возьми? Ох, а ты кто такой? О, слава богу, он не был вооружен. Безмозглая горилла. Кстати, милая Майка. Так, ребят, я думаю, этот ублюдок в Майке, собственно, и выбивал информацию с Сэма. Он должен быть где-то там. Возьмем оружие на всякий случай. Думаю, пригодится. Господи, вот он, Сэм! Вставай, Сэм, закончено. Здорово, они тебя обработали. Пойдем. Ох, господи! Ничего. Ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Эй, это же ублюдок в майке. Какого ежика он встал, Я же тебя убил вроде. А ты, я смотрю, крепкий парень. Четыре выстрела в голову, а тебе все мало. Вот теперь ты надеюсь точно помер, ублюдок. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно а все будет в порядке. Не дергайся, говнюк, я нашпигую тебя свинцом! Давай, только попробуй, ты не пройдешь мимо меня! Спокойно, братан, только не дергайся, все в порядке, уходи, нет проблем. Только попробуй! Нет, у него наши бабки, лови его! Непыльная работа, мать ее. Что за день такой? Кто это, черт возьми? Этот подонок украл наши бабки, надо догнать его. Я думаю, парни не пропадут. Главное забрать у того тушканчика наши деньги. Прыгаем в нашу машину и давайте за ним. Кстати, ребят, осторожнее, когда вы бегаете во двор, потому что иногда во дворе может оказаться та самая собака. Помните, что была в начале? И, в общем, может сопануть вас. Не смертельно, но все же неприятно. Так что смотрите в оба. Так, вытаскиваем наше оружие, что вы подобрали. И в общем, стреляем, ребят, в его машину. Если у вас мало патронов, то советую лучше стрелять именно по колесам. Пробейте хотя бы два задних колеса, и этот парень далеко не уедет. У него машина побыстрее нашей, так что сравняйте счеты. В моем случае у меня очень много патронов, просто стреляйте по машине. Я думаю, это приведет к его остановке рано или поздно. Есть и еще один способ, это в самом начале, как только вы попадете в мотель Кларк, отстрелите колеса вот этой желтой тачки. Вы, наверное, обратили внимание, что эта машина стояла там с самого начала. Если вы отстрелите ей колеса, то этот парень никуда не уедет и, собственно, его можно будет убить прямо в отеле.